Что бы ни случилось в жизни, Нос не вешать никогда, И смотреть без укоризны На ушедшие года, в Суете не поддаваться И душою не стареть, И мечтать, как было в двадцать, Танцевать, любить и петь, Избавляться от рутины, Жизнь талантливо творить, И для радости причины без усилий находить. С днем рождения!